то, естественно, у вас изменяется дыхание, шестой. вот ваше дыхание, и вы уже дышите, как затравленный зверь, и вы сохраняете этот падок, и все ваше тело под воздействием этого, естественно, изменяется, потому что седьмой, вот ваш седьмой, я чуть-чуть, надо было бы продолжить, но это ваше психофизическое состояние. Но это не только гормоны, это еще то, как бьется ваше сердце, а то, как вы себя ощущаете телесно. Вот все, что происходит в вашем теле, это и есть актуальное психофизическое состояние. И вы сформировали этими страшилками себе. Надо кататься. Это будет битва. И вы идете с этим, и вы гибрируете на этом несколько дней, один день, неважно, какая разница. И вы выходите к людям, и у вас прищурены глаза, вы просто не видите себя, вы никогда не снимали себя на камеру. И я рекомендую обычно, если вы будете где-то выступать, у всех есть рекорд, но уже все, уже 20 лет назад мне приходилось записывать себя на просто магнитофон, такой, знаете, с бобинами, какой-то чтобы слышать, как я говорю, и не страшно, знаете, не умерла, уши не завязаны, очень рекомендую послушать себя, и тем более посмотреть, поставили свой телефончик и выступили перед собой, и вдруг увидели этот прищут, да, вы же к врагам идете, ваша бронь в теле, потому что вам нужно сразу быть готовым увернуться, там же помидоры уже летят. Ваша постановка, ваш сразу наезд на аудиторию, что они же вас не понимают, поэтому вы бросить, нужно успеть им бросить эту тему. И, а дальше все как по писанному. Поздравляю вас, вы идеально умеете управлять своим пространством. Вы замечательно можете делать мистическую вещь, то есть э, трансформировать реальность под свою историю. Мы все получаем то, что намечтали. Мы, мы просто не осознаем, как мы это намечтали. А некоторые просто ушли из процесса мечтания и оставили там свой бредовый ум, его часть, которая использует только те шаблоны, которые у вас были. Те истории, которые вы себе рассказывали или вам рассказывали подруги. А по принципу идентичной вибрации, вряд ли у несчастной женщины много счастливых подруг. И естественно, ваш радар, радар этого ума, сам не настраивается на новую волну. Он всегда настраивается на ту же самую. И мы продолжаем зацикливать. И вот все, больше у вас нету свободы выбора. И вы приходите домой и говорите, я так и знала, я же знала. Это страшная фраза, если вы начинаете этим. Как всегда, я знала, что так будет. Прямо сейчас вы в мороке, прямо сейчас вы не свободны, прямо сейчас вы грешите перед Богом, потому что вы не пользуетесь свободой своей воли. Вот это реальный грех, настоящий Потому что кроме того, что вы губите свою жизнь, вы вынуждаете других людей быть по отношению к вам плохими. Вы не поддерживаете в них добро. Вы творите зло сначала в своей голове, а потом вынуждаете других людей подстраиваться. И те, кто не могут творить это зло, просто уходят от вас. И говорите, почему к моему берегу то говно, то щепки? Потому что хороший человек не хочет быть насильником и садистом по отношению к вам. Он просто не хочет таким быть. Он не такой. Если кто-то начинает бодаться со мной, я всегда очень спокойно отпускаю его, потому что бодание — это не моя игра. Я вижу вас лучше. Я буду видеть вас лучше, даже когда вы не будете этого видеть, потому что я его вижу. Просто вы забыли, вы забыли себя настоящих. Вы крутитесь в колесе своего ума. Вот это колесо